Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вичезар и Вести Волкон. Сегодня у нас в гостях Яросвет. И мы поговорим и попытаемся ответить на вопросы о будущем устройстве нашей Родины, Державы, страны, как мы ее себе представляем. Поведай нам вот свое мироощущение, миропонимание, как ты видишь будущее нашей страны и вообще. Земли Матушки нашей. Будущее наше всегда замечательно. По одной простой причине, что то, где мы живем, является изначально Царством Божьим на Земле. Да. Вопрос только заключается в том, насколько каждый из нас понимает это и соответствует. То есть живет ли человек по-божески в Царстве да. Божьем или да. не живет. И вот, как раз этот вопрос он и определяет способность человека быть уверенным в завтрашнем дне своем и, соответственно, выстраивать целеполагания, которые будут соответствовать миру, в котором ему заслуженно доверили явиться в этот мир, как явление рода Вышнего на земле. Вот этот момент, он очень важен для понимания каждым родовичем нашим, который родился, заслужил право родиться в этой жизни в поле русского языка. И когда мы принимаем в свое сознание образность живое родное слово, естественно, у каждого из наших слушателей сразу должен возникнуть вопрос, ну, кто не сталкивался с, таким, с такой мерой, а что значит живое слово? Как это понять? Как, это, как оно может быть вообще живым? Ну, и как ты понимаешь да, его? Да. И вот здесь мы говорим о чем? Движение это жизнь. И как ни странно, обычное физическое явление, когда человек говорит: у него из уст его, реченька да, его да. идет, оформленная определенно звуковыми рядами, собранными в слова. И вот эти слова, они текут, они движутся. И самое-то интересное, что на сегодняшний день наука просто нам. Ну, и, и, имея высокоточную аппаратуру, показывает, что из уст человека в мир проливается река света, когда он говорит. Воздушная масса находится в теле, в легких, и обретает определенный температурный температурного, температурного режима. ну, например, 37 внутренний, да, как сказать. Человек говорит, у него из уст выходит поток воздушной массы, он выдыхает, проговаривает, это а все. Воздушная масса сталкивается с внешней средой воздушной массы, а там температура, ну, например, ну, другого порядка, 24 градуса. Сталкивается, на разнице температурных режимов происходит трение на молекулярном уровне и идут с полохи света. Независимо от э, окраски мыслей, то есть речи, это просто физическое, физическое явление, явление в теле рода Вышнего. Получается, уста человека его род, отчитаем а обратно Тор. Угу. Есть слово русское ⁇ торить дорогу ⁇ да? Прокладывать Дорить". дорогу. Вот, вот, вот ну, я Идусь". вот породы. Да. Так вот, у нас уста наши родильная света этого света. Вот это надо понять и принять как естественное физическое явление. Еще раз повтори. Уста ⁇ это есть родильня света этого света. Этого света Мы... имеется земного света. Да, вот земного. Ну вот, я говорю, ты говоришь, у нас изо рта в микродолях появляется свет. И дело в том, что как раз этот свет, появляющийся при трении, он является основой мира яви. Угу. Другой момент, что есть... Мы можем об этом не знать, но это происходит в любом случае. Да? А можем знать и осознанно этим уже пользоваться. Mm -hmm. Что мы рождаем свет, а с каким качеством, да? а да. как воздействует. И вот тут мы приходим к тому, что а в каком эмоционально... ты был в состоянии эмоции радости, либо ярости священной, либо, yes. либо в состоянии эмоциональщины. Yeah. Когда а, ты проживаешь неприятности, эмоции с отрицательным качеством, оно отрицательно влияет на состояние, на клеточном уровне состояние да. тела человека. И чтобы это восстановить, душа передает телу свет свой. Чтобы да. восстановить, она теряет свет. Человек является явлением рода Вышнего, здесь и сейчас, как сотворец мира Яви, порождая свет этого света. К сегодняшнему моменту в сознании, в умы наших современников предыдущие социальные формации ввели, понизили смысл слова род до уровня кровных каких-то родственных отношений. А дело в том, что само слово род как живое, да, еще поясню, да. Итак, живое слово это слово, которое течет, рождается и несет и, и, и свет, и смыслы, и, смыслы. и смысл еще. Да. Вот в чем живо слово. И, же, и же мы применяем именно к русской речи понятие живое слово. Почему? Потому что оно имеет множество смыслов. Через образность буквенного ряда, слогового ряда и, соответственно, самого уже по совокупности слова. Как минимум трёхмерности, Как бы. трёхмерности. Европейские языки лишены этого. Там просто есть слово есть к нему предназначение этого слова, как таблички, и больше его понимать никак невозможно. Буквально. Да, буквально невозможно понять. Буквально. А вот у нас буквально можно, Конечно. потому что по образу каждой буквы мы да. буквально можем говорить о смысле слова. И уже если мы понимаем эти смыслы, раскрывая, то мы понимаем, где мы правомочно это слово применять в отношении объекта процесса, а где неправомощно и нежелательно, как бы сказать, это слово. Понятно. Ну так раскрой тогда смысловой образ слова Бог. Я взял слово Бог, посмотрел на тот момент в Кириллицу, так. ну, в церковно-славянскую да. письменность, да, скажем так, и увидел есть образы у буков. Да. Я эти образы сложил, значит, в, в, в, ну как бы фразу, и у меня как-то получилось так, что вот Б буки, ну как-то буки непонятно, ну сейчас говорят это буквы, ну вроде как буквы mm -hmm. в современном исполнении, да? Mm -hmm. Ага, ну буквы это более понятно, но это же знаки, как бы, yeah. а знаки в жизни это знамения. И вот такая у меня вы, выстроилась цепочка логическая, что вот буква Б она имеет вот таких четыре, в принципе, образа раскрываются да, в последовательности. И вот знамение. Интересно, знамение меня цепануло. Как бы интересно. Буква О. Значит, в разговорах уже были разговоры на темы, и неоднократно я слышал о том, что буква О – это кола. В русской грамматике, да, ну древнерусской письменности образ. Буква О – это кола. В церковнославянской – он. Но вот на тот момент, почему-то вот это коло у меня так вот сразу, что это круг, ну и реально мы видим, когда очевидно, что буква О это плоскостное отображение да. сферы некой. Ну, как бы. Ну, да. Да, ну, есть, и вот такой-то образ у меня логика пошла, смысла в буквы О, что это, это кола, круг, значит, сфера, вот вокруг, да. все, находящееся вокруг. И Г глаголить, ну, говорить. Да? И вот таким образом, мой пытливый ум. Выстроил фразу из, из поиска вот полученных неких, так сказать, образов, да. имеющихся уже ранее, что слово Бог имеет один из смыслов. Один из смыслов. Из множества смыслов. Да, да. Знамения вокруг говорят. Такая да. фраза выстроилась, и я удивился да. в понимании, да, что, оказывается, слово-то несет в, вот в этом смысле, она несет не скажем так, не применение к некому объекту, как вот Бог, ну там дедушка на небесах, как да, ну, или да. кто-то, да, а что тут говорится о процессе. Процесс? О процессе. Да, Знамения да. вокруг говорят Процесс. о разговоре, общении. Процесс и... видения происходящих событий. В том числе, да, ты как участник да. видишь, что с тобой происходит, как на тебя мир реагирует, да. окружающий мир, и ты волен понять, да. прав... если тебе больно, значит ты что-то не понял. Да. Ты куда-то влез, не туда, как бы, и знаменитие говорят, не надо вот так вот. Но если ты испытываешь эмоцию Радость. радости, да. да, да. какое-то получаешь благо значит, от мира, правильно. значит, в этой ситуации Знамение, ты правильно двигаешься, да. Да, да. пока тебе как бы, говорят двигаться правильно. Да. И вот так вот я удивился этому открытию для себя. Вот. И пошел в церковь узнать, а насколько моя мера понимания соответствует тому, что да, понимают интересно. священники. священники да. Да, и соответственно, я прихожу в церковь и говорю, батюшка, ну вот я бы хотел, вот, поясни, пожалуйста, смысл слова Бог. Если можно, ну, кратенько, тремя словами. И каждый раз я удивлялся тому, что я сдаю про слово, смысл слова, а собеседник мой говорит о Боге. Да. Вот Бог это вот это, вот это, вот это, ну как о неком объекте, как Он себе это представляет. Я останавливал их вежливо и просил, говорил, что. Бачка, ну понимаешь, ты сейчас о Боге говоришь, правильно? Ну, да. А я о слове спросил. Скажи, пожалуйста, вот смысл слова-то, слово самого смысла. Тремя можешь словами сказать, намекая на, на нищие трех буков. Угу. Каждый из них заявлял, что святые нам ничего не оставили. Ну, с позиции из их наследия, как бы. С понимания да, понимание слова, слова, да. да. И, соответственно, сразу все говорят, а я не святой. Ну, о себе они говорили. Я тоже не и знаю. Не имею право когда... ну, ну, просто к тому, что тоже, ну, имеется в виду, что святые не оставили, а я-то не святой. Я-то что, как бы, а с меня-то какой спрос, да? Угу. На тот момент я не понимал смысла слова святой угу. и тоже вынужден на тот момент тоже говорить, что я не святой, как говорится. Угу. Вот. Теперь я понимаю, что мы все ошибаемся. Когда думаем, ну если ежели мы думаем, что мы не святые, вот. потому что если уж мы родители света, то нам должно в мерах этих пониманий, так сказать, понять, что мы не сущий свет. Я говорю, что бачка, ну вот у меня как бы есть мера, я могу выразить ее, конечно, выражать. И я, я на всякий случай спрашиваю, батюшка, э, вот о, Кириллицу изучал? Да, изучал. Думаю, ну замечательно. У каждой кириллиса она от Бога, от Бога. Все, как бы. Всё. Образ у буквы есть, есть. И я начинаю разворачивать смыслы образов, да? то есть смысл, смысл слова через образы буквы, ряда. И вот таким образом поясняю, что значит, первая буква Б, буки, буквы, знаки, знамения. Да, согласие идет. То есть к логике никакого, никаких претензий. Uh -huh. О, значит, кола вокруг, окрест плоскостное отображение сферы. Да, все ну, замечательно. Uh -huh. Г глаголи говорит. Да. То есть на, на образность вот этого вот буквенного ряда отдельно взятые буквы никаких не возникало ни одного претензии. из них претензий, да, что-то что это ну, так, ну, а какие да. претензии? и тут и тут я подвожу итог как да. бы сказать вот кажется вот один плюс один плюс один плюс говорю, да, да, вот да, будет там, три как да, бы логично. сказать но ну как бы логично <с да но вдруг когда я произносил это да вообще знамения вокруг говорят вдруг я вижу что человек видимо по своему где-то как у Мишка понял что тут, о чем тут идет речь, как бы, и сразу и как бы а, нет, сразу нет, один у вас снова ересь, да. и люди разворачивались и уходили. То есть не объясняя ничего. Нет, и даже не вступая ли... ни в какую полемику, в полемику. ни в ну, какую... А как ну, сполемизировать? Ну тут-то а вот, и тут я пришел к пониманию. У меня не... Я с уважением отношусь ко всем верующим, ко всем священнослужителям, конечно, конечно. которые, как понимают, ну, служат. Да? Да. Как да. понимают? Это, пожалуйста. Это пожалуйста. В данном случае я понял, что существует герметизация знаний даже для этих священнослужителей. Да. Их не обучают значению смысла живого родного слова. Но через смысл слова открывается правомощность. Заявление наших предков, что мы дети богов, внуки богов, да, что да, мы боги. Да. И вот когда этот смысл открывается для сознания человека, для ума человека, тогда есть на что опереться и понимать, а что значит жить по-божески? Да, как да. жить? А это вот, вот так вот: совершай, живи по совести и соответствуй тому. Божескому да, миру, да, который да. у нас... Это да. очень интересное вообще построение и вот мера понимания твоя. Всего хорошего. С вами был Вичезар и Вести Волкон. И у нас был, в гостях был Яросвет. Здравия До следующей передачи. Да, Всего да, хорошего. Да. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.